Ну что, мы наконец-то начинаем наше хлорофильное интервью. Почему хлорофильное? Потому что я вся в окружении цветов, и я чувствую уже, что я напитываюсь свежестью. Поэтому я надеюсь, что то вопросы я буду задавать просто, Ань, они будут отскакивать от меня Ай, и перескакивать к тебе. Хорошо. В общем, они тоже, ну, если что, в хлорофиле. А, мы не одни сегодня будем в кадре, потому что с нами вот будут маленькие друзья. А, этих маленьких друзей, на этих маленьких друзьях Аня обещала показать нам, а, показать друзей, да? Александр просит, чтобы я показала друзей. Вот, вот наши маленькие друзья, кто не видит, рассмотрите. А, мы на них будем что показывать, Uh, мы uh, покажем, как uh, растут uh, темпы роста. Да. Темпы роста плода. Да. Темпы роста плода. Ну, абстрагировано, да, но постараюсь показать. В общем, наглядно. Сегодня будет все наглядно. А, Аня, Анна Винина. Это врач, во-первых, акушер-гинеколог, а во-вторых, даже скорее во-первых, это врач ультразвуковой диагностики, а это пренатальный специалист, то есть человек, который занимается конкретно УЗИ, да, скринингами, да. именно с беременными женщинами. Это важно, это важно, потому что вот это прям очень особенные люди, и здорово, что ты сегодня будешь рассказывать про такую тему, потому что тема, как оказалось, мегапопулярная. Часто девочки в отзывах пишут о том, что вот, у меня, допустим, цикл был такой-то, врачи на это не обратили внимание, а в итоге я родила позже с ребенком все хорошо, вес хороший, да, но хотели мне стимулировать раньше. И это такая, как мой ну, камень преткновения вообще в этой, во всей истории. И даже фраза, с которой вот я начала пост, что м -м, девушка пишет, у меня цикл длиннее 28 дней, чем мне однозначно говорила каждому врачу. И э, это означало, что роды будут позже ПДР на неделю-две. Однако никто э, не учел мои слова. В общем, мы про это обязательно поговорим. Но сначала давай вообще расскажем женщинам, какие УЗИ при беременности есть в норме, в нормативах, а какие могут быть назначены mm -hmm. еще для чего-то? Mm -hmm. Ну, как мы все знаем, по современным стандартам, по последнему приказу 11.30, каждой беременной женщине необходимо пройти два скрининга, это первый и второй скрининг. Все остальные исследования назначаются лечащим врачом дополнительно при выявлении каких-то отклонений, особенностей mm -hmm. и так далее. Уже в первом скрининге понятно, когда мы рассчитываем риски, да, то есть доктор может сформулировать план дальнейшего обследования да, и рассказать пациентке о том, какие у нее будут дополнительные исследования. Это уже на первом скрининге Это уже понятно. на первом скрининге понятно, да. Я, конечно, очень рекомендую начинать с УЗИ на ранних сроках, то есть определить, куда имплантировалось плодное яйцо. То есть это не скрининг? Это не скрининг. Это вот как как только беременность. Только... Да. А с какого момента, а, Пациентка сделала, есть задержка, да, сделала тест, поняла, что она беременна, она может смело приходить, и, соответственно, мы уже э, начнем… Э, смотрим, куда смотрим, прикрепилась да, да, вообще, да? да? яйцо. Это очень важно, например, для пациенток, у которых предыдущие роды закончились операцией кесарево сечения. Почему? К сожалению, бывают такие случаи, что плодное яйцо имплантируется в область рубца, и тогда ну, и прогнозы да, определенные и, соответственно, осложнения могут быть, поэтому доктору очень важно знать локализацию плодного яйца при рубце на матке именно на ранних сроках беременности, потому что, когда пациентка уже придет на первый, второй скрининг, к сожалению, этого момента мы можем уже не увидеть. Ну... Прям так явно, да? И э, доктору очень э, важно знать эту информацию для того, чтобы вести правильно беременность, э, рассказать об осложнениях, рисках и так далее, и пациентка будет готова, да, к этому. И, соответственно, врач будет знать, что за этой пациенткой более подробное наблюдение. Аня, быть. смотри, а чем это может грозить, если, например, не увидели на ранних сроках после кесарева, да, что плодное яйцо прикрепилось не, не совсем туда, скажем, mm -hmm. в область трубца. Чем это может грозить, если не обнаружить? А, ну, это длительное большая такая тема, углубляться, наверное, мы мне не Просто будем, но спрятаться. да может хорион прикрепиться в область рубца и ворсины хориона прорастать в область рубца и далее да, к мочевому пузырю, это очень такое грозное осложнение, слава богу, оно бывает очень редко, но мы должны о нем помнить и своевременно диагностировать. Угу. То есть, особенно девушки, кто забеременел после кесарево сечения, две полосочки и лучше сразу на Ну, неделя задержки, да, мы уже совершенно можем... Увидеть. Современная аппаратура, которая сейчас есть, да, в оснащении клиник ММСных и платных, она позволяет определить беременность уже на очень ранних, ранних сроках, 4-5 недель мы уже видим плодное яйцо. И еще, мне кажется, важный момент сказать о том, что беременность должна быть маточная, чтобы все было Конечно, хорошо. Конечно, это первоначально вот, для чего да, мы да. это делаем, да, потому что много всяких нюансов бывают. и мы не видим плодного яйца это либо до да, маленький срок а если она находится не там мы опять же взяли под контроль эту пациентку и наблюдаем ее увидели плодное яйцо спокойненько уже на да, пространстве беременность угу. да и идем дальше хорошо то есть мы определили что мы делаем узи на самом раннем этапе после ну, условно двухполоски это рекомендательный Рекоменда характер. да рекомендательный, но много женщин достаточно тревожных много беременностей, которые сейчас появляются как золотая беременность. Конечно. Абсолютно. И в этом случае, мне кажется, лучше переделать что-то, да. чем не доделать что-то. Дальше мы идем на первый скрининг и определяем уже на первом скрининге, нужны Какие ли нам дополнительные, дополнительные да, будут опции. Да, да. Если у нас все хорошо, то это три скрининга и... Да, напомню, что их, их всего два. Ну, по протоколам да. сейчас по два. По протоколам два. Опять же, третье исследование, да, тоже крайне рекомендую. Почему? Потому что в третьем триместре могут манифестироваться, то есть проявляться, да, поздние особенности развития плода, да, то есть, которые мы не могли увидеть во втором триместре. Если в 20 недель мы сделаем музей, отправим женщину э, гулять. гулять, да, до, до родов, то мы можем какие-то моменты упустить. И, соответственно, оценка темпа просто малыша это в приоритете, потому что как раз-таки в третьем триместре начинается более интенсивный темп просто малыша, и мы за этим следим. А доплером это не покажется? А, нет, доплер это измерение кровотоков. То есть не, не покажется. Да, А да, фетометрия это измерение именно размеров. А если, например, третий не делать, а на фитометрии прийти? Ну, я не знаю, как, точнее, я знаю, как в ОМСных организациях там конкретное исследование. У нас, если вы приходите к нам в клинику, конечно, у нас нет разделения там скрининг или отдельный доплер. Если женщина пришла в третьем триместре, то в это исследование уже включен доплер автомат То есть мы да, в отдельном делаем. Все поняла. Поняла. Здесь, наверное, стоит добавить, что Аня много лет проработала в УМС медицине, да, заведовала отделениями да. пренатальной диагностики, а сейчас работает в клинике Скандинавия и тоже заведует отделением пренатальной диагностики. Человек, который просто имеет опыт и одного, скажем так, и одной области да, ОМС медицины и другой области частной медицины, мне кажется, максимально может полную картину нам сейчас рассказать, как там и как здесь. И еще вот очень хочется обратиться к девушкам. Да, действительно, по протоколам мы не будем обсуждать, почему так произошло, почему сделали эти два скрининга, уже много раз про это говорили, но, к сожалению, мы не принимаем решение об этом. Но, тем не менее, если в женской консультации вы ведетесь по ОМС, вам сделали два скрининга и не делают третий, хотя во многих делают на самом деле. Говорят, да, потому что врачи понимают, это. Это, да, конечно, да, что это и для конечно. них важно. Но если вдруг ваша женская консультация, может быть, в Санкт-Петербурге, а в каком-то другом городе, говорит, нет, вот все по протокол мы не делаем. Ну, сходите, сделайте третий скрининг платно. Это, в принципе, ну, не такая сумма, которую я думаю, что мы не можем поднять с учетом того, что речь идет прежде всего о здоровье ребенка будущего. Ну, это однозначно. Поэтому просто не пренебрегайте этим, пожалуйста. Мы все понимаем, что да, лучше бы, если в МС входило три. Но нам и так на самом деле в России повезло. У нас много чего входит в МС, того, чего не входит в других странах кстати хорошо, Ань, то есть мы разобрались с тобой какие УЗИ нужны, давай теперь вернемся вот к этому вопросу, к этой боли, да, с чего мы начали как вообще определить срок ПДР, вообще, да, почему у нас ПДР вот, очень такая интересная история, вот нам ставят ПДР, там 20 мая условно, но всегда предупреждают, что вы можете родить две недели до и две недели после, да, и когда мы идем на договор с врачом, врач тоже всегда это знает и понимает, что у него не 20 мая, эта женщина, а в общем-то условно там с 1 по 30. Так вот. Как это определяется вообще? Почему есть вот этот вот вилка колеб... колеблющаяся и так далее? Давайте сейчас в общем расскажем. Потом у нас прям целый ряд вопросов. Uh -huh. Я не спросила смотревком, потому что там просто очень много вопросов от девушек, и мы уже поконкретнее про это uh -huh. расскажем. Uh, существует определенные правила, которые которым должны соответствовать все врачи, должны делать, да, вот именно так. Это и описано в наших приказах российского Минздрава, и, соответственно, в международных гайдлайнах. Да, здесь во всем мире однонаправленное понимание того, что, как определять срок беременности. Первое самое важное – это срок беременности определяется по первому дню последних месячных. Да, то есть именно от этой даты. Конечно, мы все с вами понимаем, что мы не можем забеременеть в первый день месячных. Но это акушерский срок. Я прошу его не путать именно с, со сроком Эмбриологическим, да, то есть когда произошло от зачатия, вот, это именно э, акушерский срок беременности ставится по первому дню последних месячных. Это при регулярном цикле, в среднем 28-дневном. Э, дальше э, идет э, такие нюансы. Если вдруг пациентка пришла на первый скрининг, мы померили малыша. КТР измерили и понимаем, что разница от месячных составляет более пяти дней. Да? То есть вот пациентка пришла, по месячному у нее 12 недель, а по КТР у нее 13,6. Соответственно, на этом сроке мы обязаны пересчитать срок по КТР. И по-другому никак, мы изменили срок на первом скрининге и в дальнейшем, соответственно, изменится и ПДР. – КТР – это что? – Это размер от головы, от головы до копчиком эмбриончика У -у -у. плода уже, да. – То есть это измеряется на, на первом скрининге? – Да, это измеряется на первом скрининге. Бывают такие нюансы, соответственно, чтобы понимать, когда да, ПДР, когда там, в декрет уйти, и когда какие анализы назначать, какие-то да, другие манипуляции, важно первый скрининг ну, не пропускать, понятное дело, по каким причинам, но и тут еще очень важный момент – это определение срока беременности. Разница более пяти дней на первом скрининге, срок пересчитывается один раз и в дальнейшем никак не изменяется. Аня, скажи, пожалуйста, вот если взять УМС-медицину, насколько часто это случается эти пересчеты? Ну, я надеюсь, что это э, делают именно все так. Все так? Да, потому что от этого зависит да, и, и расчет рисков, ну, про роды, про ПДР мы уже сказали, и расчет рисков, да, вот этих хромосомных аномалий и особенностей осложнения беременности э, тоже. Поэтому, по крайней мере, там, где я работала, да, более 11 лет, всем правила соблюдались. Я думаю, что продолжается. Ну, я очень надеюсь, да. Единственное, есть дискордантность между врачами ультразвуковой диагностики и акушерами-гинекологами. Конечно, очень важно, чтобы ультразвуковые исследования при беременности выполнял именно акушер-гинеколог. То есть, да, это более узкая специализация в профессии. То есть, да, я, например, акушер-гинеколог, и у меня есть еще специализация врача при натальной диагностике. Да? Я понимаю все процессы, которые происходят с женщиной по при беременности и, соответственно, я владею ультразвуком именно при беременности. Но это идеальная такая, да, схема. В ОМСных клиниках работают именно такие врачи. <связь> вот. В частных, к сожалению, не всегда, но вот в нашей клинике однозначно. Только с всеми действующими сертификатами врачи могут, акушер-гинеколога и ультразвукового диагностика, врачи могут выполнять эти исследования. А, девочки, у меня вопрос такой к вам. Если у вас был пересчет на первом скрининге, у кого был пересчет, напишите, пожалуйста, потому что он хочет прямо понять эту статистику, угу, насколько угу. это часто происходит. Хорошо, вот пересчитали. Но. Как это зависит от самого цикла? Вот если нам, да, девушка пишет, что вот 20, да, mm. у нее длиннее 28 дней, да? Поэтому мы, изме мы отмечаем это, соответственно, в протоколе и э, измеряем КТР и по КТР. То есть по ставим, КТР да. все станет? Да. Самое главное измерить ну, правильно КТР и по нему станет ясно. Хорошо. Потому что, mm. извини, пожалуйста, mm. что я mm. говорю, mm. потому что даже при 28-дневном цикле э, мы… Привыкли считать, что примерно на 14 день день да, происходит овуляция. Но, к сожалению, в некоторых случаях да, бывает по-разному. У кого-то чуть раньше на несколько дней, у кого-то чуть позже на несколько дней, и когда пациентка приходит на первый скрининг, да, цикл регулярный, да, 28 недель, а разница вот эта в да, большую сторону есть. Значит, у нее просто овуляция произошла раньше. Угу. Хорошо, тогда такой вопрос. Вот все измерили, КТР измерили, все равно ПДР мы будем считать плюс-минус две недели? Нет, ну, роды срочные считаются с 37, 37. недель. Да? Ну, до 42 я думаю, это очень слишком. Может быть, неделя зазора, да, согласна. Вот. Поэтому э, тут уже э, зависит именно от самой пациентки, да, от ее э, там, как у нее с... первые роды, не первые роды. Э, mm -hmm. э, была ли угроза во время беременности там, с ИЦН, например. No, да? да? Потому как бы... что это не зависит от вот этой вот уже даты ПДР, которую мы поставили на УЗИ. Нет, все, мы поставили на УЗИ, mm -hmm. и мы ПДР ставим 40 недель. А тут мы понимаем, что может и чуть раньше да, начаться, может и, и чуть, чуть позже, это да, тоже как бы приемлемо. Поняла. Хорошо. Да. Мы еще не закончили по Давай. поводу сроков беременности, потому что мы э, озвучили по месячным, мы озвучили при нерегулярном цикле по КТР, да. и очень важный момент определение сроков беременности, если у женщины было ЭКО. Да. Так, Значит, так. Тут тоже есть правила определенные То есть мы ставим Есть калькулятор да, в который заносится дата подсадки и дата и сколько дней эмбриончику, да? 5-6 дней и так далее. И этот калькулятор считает, в общем-то, нам срок. И опять же, стараются подсаживать оплодотворенную да, яйцеклетку, ну где-то там плюс-минус да, в естественном цикле на 14 день, чтобы все вот эти вот моменты, они как бы совпадали. Чаще всего это совпадает... Да, Соответственно, по месячным и по дате переноса срок совпадает. Но, еще раз говорю, основным приоритетным моментом является определение срока именно по дате переноса. Угу. То есть у ЭКО тоже есть некие свои вот такие нюансы. Свои нюансы, нюансы, эти, нюансы, да, нюансы. Да, На какой день, может быть, там доктор немножко удлинил, угу. да, чуть позже подсадил и так далее. Поэтому важно знать дату переноса и сколько дней было эмбриончику, когда пересаживали. Угу. Переходим к вопросам по этой теме? Да, давай Окей, okay. ну давай вот, вот с этого нашего первого, что цикл длиннее 28 дней. девушка неоднократно говорила каждому врачу, что роды будут позже ПДР на неделю-две. Однако никто не учел мои слова. Ну тут, опять же, да, мы не видим информации о том, что было на первом скрининге. Скорее всего, ну... Мы Мы очень предполагаем, я надеюсь, что это не так. Просто не пересчитали срок, да? угу. Вот. Тут еще такая же ремарочка. Если даже, например, не регулярный очень длинный цикл, но овуляция это все равно могла произойти там условно на четырнадцатый день, да? То, угу. Тоже и тогда у нас совпадет по месячным. Поэтому тут в приоритете является КТР. Совпадает с месячными оставляем. Месячный, не совпадаем, делаем пересчет по КТР. Значит, первое сегодня, что мы, если хотим, чтобы все прямо изначально было как надо, идем делать первое УЗИ еще до скрининга и на первом скрининге задаем врачу вопрос про КТР. Да, но ну, я думаю, каждая пациентка может прочитать это и в протоколе, потому что там да, указана дата месячных, срок беременности по месячным и размер КТРа и вот это. В Со... УЗИ Да, конечно, а. и в этом и соответствие КТРа с какому сроку соответствует ну и пациентка сама может посмотреть сколько у нее дней разницы 5 или в общем то больше если больше тогда она совершенно права будет задав вопрос о том не надо ли мне пересчитать срок девочки это важно запоминайте так у меня малыш родился на 9 дней позже до сих пор интересно он пересидел или неправильно поставили пдр ну опять же да э Вся популяция у нас, не все рожают ровно, вот сегодня 40 недель, да. поэтому плюс-минус какие-то нюансы может быть. 9 дней это получается 41 неделя и 2 дня, правильно? Что тоже, в принципе, наверное, Варианты допустимо. Нормы. Да, единственное, что вот это он пересидел или неправильно поставили ПДР, если он пересидел, наверное, на анатологе, да, есть признаки да, переноса, переноса вроде, они да. об этом говорят, это видно, поэтому ну, я лично на данный вопрос могу только вот так вот обтекаемо, не, не, не конкретизировано. Не конкретизировано, мы не знаем подробностей. Вопрос такой, на какой срок ориентироваться, если между УЗИ и месячными разница полторы недели? мечный всегда в срок. Как на первом скрининге поставили ПДР на полторы недели, так на всех УЗИ и подтверждали. Не может ли быть плод просто крупным? На первом скрининге чаще всего, чаще всего, так оно и есть, все плоды, то есть если он там Размер там, 12 недель, там, да, он определенного размера у всех да там плюс-минус 1 миллиметр будет такой размер. Индивидуальные особенности, да, я как сказала, дальше. Идут, да? дальше конечно, в третьем <свист> триместре уже они начинают э, расти более интенсивно. Кто-то пошел резко вперед, кто-то чуть поменьше, вот. но на первом скрининге это означает, то есть, если определенный размер соответствует сроку, то именно такой срок и есть. То есть характер ребенок начинает показывать чуть, чуть позже и свои особенности в том числе. Так, как рассчитывать ПДР, а про мы с тобой угу. про это рассказали, цикл нерегулярный, по месячным и УЗИ расхождение срока более двух недель, ПДР ставили по УЗИ, то есть позже, верно ли это? Ну, мне кажется, уже мы ответим Ответка тоже. Конечно, это лучше, верно да. и правильно, и так и должно быть. Опять же, не просто по УЗИ, я прошу вот запомнить э, то, что именно. именно первый скрининг очень важен. Мы не можем пересчитать э, срок там, на втором на или, на или третьем. Третий. Да, есть, безусловно, моменты, если пациентка, а это ее право, да, первый раз пришла на УЗИ только, там, не знаю, 20 недель, к примеру, да, не зная своего срока месячных, да, не зная какой у нее срок беременности, тут, конечно, уже другие правила вступают в силу, но это очень тоже длинная история. Uh -huh. в общем, есть правила, по которым определяется срок беременности вот в такой ситуации. Угу. А, мне на УЗИ срок ПДР поставили по фактическому возрасту плода, измеряет по мужичку или как-то так, что указывает на его срок в неделях. Разница с ПДР по месячным получилась неделя, но никто не удивился, так как важнее возраст плода. Но это тоже. Пишет. Да, это то, то что угу, мы сейчас это, что обсуждали. Мы а, у меня наоборот короткий цикл, 26 дней, родила ровно в 38 недель. В роддоме мне один врач так и сказал, что с таким циклом до 40 недель не довожу и в следующий раз. Действительно ли это так? Ну, опять же, да, в зависимости от того, когда у вас была овуляция, если она там ранняя, да, и, соответственно, срок беременности у нас больше, да, на момент первого скрининга, да, пересчитали, и если мы считаем помесячным, конечно, ну, мы чуть-чуть... Не совпадаете с ПДРом, который вот если бы вам ставили помесячно. Mm -hmm. Ну, то есть и в следующие роды тоже так же может быть, если может такой же будет Ну, опять же, мы ждали. не знаем, как, когда Какой вот будет? в да. следующий раз да. произойдет овуляция. А почему в обычных женских консультациях не ориентируется на дату овуляции, все равно по циклу ставят ПДР? У меня цикл 40-45 дней, и в итоге сын родился на, на 39,6 от овуляции. Если бы я была менее упорной, и не имела бы контакта с врачом, то наверняка госпитализировали бы и стимулировали. Так и помеченным получилось 41,3. Не каждый роддом столько ждет. Вот и оказывается, сама, что ты у меня врачей. Да нет, ну тут то же самое, да. Где вы. Где вы? Вот он, вот он. Вот этот. Ага. Так, ну, на дату обуляции, опять же, мы не можем ориентироваться, потому что ну, кто-то знает, когда обуляция, кто-то не знает. В этом месяце у меня вот так произошло, а в следующем, да, вот так. И она же может не каждый месяц быть в Ну да, конечно, конечно. Ну, тут уже другая история. Да. Нет, поэтому и цикл длинный, да соответственно мы не знаем правильно мы определили срок беременности по узи правильно угу. правильно определили и родила она так, так как по 39 ,6. месяц 39,6 ну, нормальные физиологические нет смотри это она в 39,6 от овуляции а пдр получилось 41,3 и просто вопрос в том что у нас не все же дома действительно ждут долго да? кто-то там уже ну, 46. я думаю что тут вот, все как Придерживаться клиническим рекомендациям. Если кто-то в сорок значит, этой именно этой конкретной пациентке было показано. Это угу. да? Потому что вот просто так физиологическая совершенно беременность, но ну, никто не будет. Ну, сорок один и три уже скажут. Уже, а давай. вот сорок и да. это уже другая и история. Вот, вот смотри, так вот у нее и было сорок один а по факту она говорит, что овуляция 39,6. Так овуляция мы с вами обсуждали, что, что это что, не факт. Смотрите, первый день месячных, акушерский да, срок беременности и эмбриологические они немножко отличаются да. в две недели тут даже вот даже вы по тридцать и шесть по идее вы даже от овуляции ну, переходили потому что если сорок и три по месячным угу. значит овуляция была минус две недели правильно угу. то есть это тридцать и три получается в общем, я что хочу сказать, что если есть вопросы, вот, да, девушка пишет какие-то, в принципе, да, если у вас есть четкие понимания, что вы хотите, четкие желания, что вы хотите, возможно, знания, да, на которые вы уже ну, опираетесь, это все-таки вы, ваша беременность, ваш ребенок и так далее, в этом случае, наверное, я стоит рекомендовать действительно врача по договору или выбрать заранее родильный дом, где можно заключить договор с врачом, чтобы вы уже в индивидуальном порядке решали эту историю. Я понимаю, что сейчас скажут нам нет, должны все по ОМС. есть протоколы, а есть уже немножко индивидуальный подход. Это разные вещи. То есть это не то, чтобы разные, это ну, просто кажется... тот же протокол, он же не ограничивается вот вот вот вот все вот этой линейкой. Да, есть какие-то ну, и опять же тот индивидуальный подход, правильно да. сказал, потому что у каждой каждой пациентки есть свой анамнез, да, да, есть свои да, особенности да. и так далее. Конечно, врачу индивидуаль, на индивидуальных родах гораздо проще, то есть вы с ним за, за, за, знакомитесь заранее, да, да, да, да, все да, изучаете, да. тут уже вот как да. бы эту линию вы выстраиваете да, да, и определяете да. вот эти вот сроки. Просто для... чтобы потом не было разочарования, я вот к чему веду, да, что если вы уже так серьезно подходите к вопросу, прям все готовите, изучаете тему, погружаетесь и так далее, наверное, есть смысл уже и человека выбрать, с которым вы дальше с свой сценарий родов обсудите. Мы ни в коем случае сейчас не призываем всех и тепло рожать, а просто говорим о том, в каких случаях может быть это а, оптимально. А дальше. Зная, зная дату овуляции зачатия на 100%, родила в 41,6, вес был без малого 3 кг. Врачи были удивлены, что не было никаких признаков переношенности. Помню, на втором музее говорили, что формально отставание в размерах на одну неделю или 10 дней, а, но это не страшно. И на всякий случай переделали фитометрию через через месяц. Отставание в размерах все еще было, но уже поменьше дней. поменьше дней 6. Ну, об этом мы вот чуть позже... То поговорим. Это как раз про... Вот тут, это вот отставание. тут нет отставания 10 дней, 6 дней. И мне сложно по дням ориентироваться. Тут, конечно, нужно по другим параметрам, о которых мы чуть позже поговорим. Не вижу какой-то проблемы, да. То есть, ну да, все мы разные. Там, ты одного роста, я другого, а. и по весу разные. А вот... Какие нюансы, мы поговорим чуть позже. Окей. Okay. Перейдем к обсуждению э, вот этого диагноза, да, я его, вот Аня сегодня все время говорю с СЗРП, она говорит, нет, не с СЗРП, а СРП, э, в общем, задержка роста плода, да, синдром задержки роста плода, задержка развития роста, в общем, Аня, давай, расскажи, что к чему. Ну, вообще, вот эти слова, они мне так же, как да, пороки развития. Я не очень люблю употреблять, например, термин пороки развития, особенности развития. Особенности, да? Да. особенности да. развития. Это не, не означает, что какой-то вот прям... Корни не такой, да? человек развивается. И, соответственно, задержка раньше говорили, синдром задержки развития плода. Ну, как я, Слава да, богу, субъект. в современных клинических рекомендациях ушли от этого термина синдрома. да Но задержка, наверное, к другим каким-то нозологическим ну, диагнозам, да, к другим можно применить, там, не знаю, задержка психомоторного развития. Да, да, тут как бы все понятно. А тут важно понимать, что это не он не задерживается в своем каком-то другом развитии. Он просто плохо прибавляет в весе. Угу. Да? И, соответственно, термин все-таки замедление темпов роста будет более, ну, как и звучать, наверное, более адекватно и более правильным по отношению угу. к происходящему. Согласно вот. полностью. Поэтому существует вот, два Два термина, да, маловесный для гистационного срока плод и, соответственно, замедление темпов роста плода. это разные вещи? Это разные, в корне разные вещи, поэтому мы сейчас и поговорим. Давай, давай, давай вот первое, о чем ты хочешь? Я хочу пригласить тебя к нашим друзьям. А, растениям. к нашим друзьям, к зеленым друзьям. А, да. Вот скажи мне, пожалуйста, давай, что давай. ты видишь? Вы вот. Их, а потом... к себе. Да. Ага. Так. Зеленые друзья а, с нами. А, Зеленые друзья. Их тут вот сколько? 6 штучек, да? Да, два, три, да. четыре, пять, шесть. А, все они были посажены в одно время. Один сорт семян. Одним да. человеком. Одним одной человеком, рукой. Одним, одной рукой. И он, на одном балконе. И в одинаковую одном у -у -у. Да. Но мы видим, да, что один тут такой вот пожирнее, да, да. с, Уже прям с да. А, Другой немножечко похудее, да, и да. у него поменьше. И есть такой вот, вот прям малыш-малыш. Малыш-малыш. Да. А, в конечном это... О, да, я очень э, люблю как отдыхать. Смены рода деятельности для меня есть отдых. Так. И вот это мое такое маленькое развлечение, которое Поэтому... все равно к работе под... а, Так получилось тянуло. совершенно а случайно. Вчера поливал. думаю, а почему вы не рассказать так. на этом примере. Самое главное, ну, пример такой, mm -hmm сказать, ну, простой достаточно. Да. Прошу никого не обижаться, да, что мы людей с растениями сравниваем. Это ну, просто да, ради, ради смеха, да. да. Вот. И вот этот маленький малыш, я знаю, да, имею опыт уже большой в, э, в рассаде. Да. Вот. Я знаю, что в конечном итоге, да, он вырастет, он также будет плодоносить, и, соответственно, все с ним будет хорошо, будут вкусные помидорки и так далее. Но вот на этом на фоне Итак, ну, он выглядит отстающим. Он, он выглядит отстающим. А вот он вот прям плохой или вот хороший, да, непонятно. непонятно. Мы поймем это тогда, когда он родится. Ну, смотри, мы можем понять, вот просто опять же, если угу. про цветок, мы можем понять, что у него точно так же все листочки да, выражены, да, точно да, так чуть -чуть же. Чуть -чуть вот поменьше. Да, то есть нет никаких условно особенностей, что у него нет листиков, у него только торчащие палки. То есть с ним все как бы... Все просто отлично. Просто он чуть меньше чуть -чуть проекции. Поменьше. Угу. Так... И э, к чему это я? К чему это Значит, есть термин маловесный для гистационного срока плод. То есть темы конституционально разные. Кто-то высокого роста, кто-то низкого. Разные национальности у нас. И, соответственно, мы разные по размерам. И вот если мы смотрим, то есть пациентка приходит, да, мы выполняем ультразвуковое исследование и видим, что наш пациент чуть-чуть поменьше, да? но так как это однократное посещение, мы, мы можем сказать, скорее всего, да, он просто немножечко поменьше, чем другие. Угу. Да? В следующий раз приходит мама, мы опять измеряем, да? проходит, ну давайте, две недели, да? мы смотрим, что да, разница была тогда две недели и сейчас две недели, то есть он прибавил за это время. Ну, опять так же с отставанием, ну, прибавки на ну, две не, недели. Не отставание, а просто он, да, немножечко, ну, не такой, как все среднестатистические uh -huh, uh -huh. люди. Но, То есть он тоже растет? Но он растет, он прибавляет хорошо. и угу. так далее. Соответственно, это мы говорим о том, что он, да, маловесный для гестационного срока плод. И прогнозы у таких малышей достаточно благоприятные. Да? Нет никаких вот этих перинатальных осложнений, которым может быть подвержен малыш после рождения. Поэтому понятно, да, что маловесный для гестационного срока плод это нормально растущий ребенок, но вот в своем темпе, угу. вот он, вот, вот он так решил и он вот так вот прибавляет, там мы уже не будем углубляться там генетика, да, там, не знаю, мама невысокого роста, все в роду невысокого роста, да, и худенькие такие миниатюрные, соответственно, и малыш такой будет, угу. самое главное посмотреть на то, что он проходит время, да, у него такое, это отставание не, да, не увеличивается, вот. И тогда мы ставим диагноз маловесным к сроку плод. Понятно, маме в этом случае говорят кушать побольше. А, к сожалению, ну опять же, да, тут мы смотрим на конституциональность. Если мама там не ест мясо и так далее, ну изначально было понятно, что. Может быть что, такой диагноз. Да, но это не к маловесному легистрационному а -а. сроку. По ладу относится, потому что вот у него генетически запрограммировано вот быть таким. Что он будет таким? Можно есть, можно наоборот не есть, но вот он будет в любом случае вот таким. Понятно. Вот. Так. А соответственно, если ну, у нас тут нет такого отстающего товарища, совсем отстающего, точнее, если бы мы, наверное, в динамике бы встретились, да, две недели назад и сегодня, мы могли на растениях да. проанализировать этот момент. А другой случай, если мама пришла, мы измерили малыша, он отстает у нас да, в размерах. И в дальнейшем да, мы делаем УЗИ и видим, что эта разница у нас увеличивается. То да? есть было на две недели отслонение, теперь на три. Да. 3 условия. Но э, мы тут не по срокам ориентируемся, а мы ориентируемся по процентильным таблицам, которые в норме есть, да, И мы сможем посмотреть там соответствие сроку, да, и в каком процентиле, в каком коридоре, да, находится малыш. Оттуда мы ставим свой диагноз. Но еще раз говорю, это можно посмотреть только в динамике. То есть вот пришла пациентка через две недели. Мы посмотрели, что да, разница увеличилась. Угу. И тогда мы пишем замедление темпов роста. Но это, сейчас скажу такую фразу, значит, это э, может случиться и с малышом, который в процентильных таблицах стоит в 50-х процентильных. Вот, э, значит, есть среднее значение, то есть это большинство плодов в определенный срок, вот, в этой, да, вот это называется 50-й процентиль угу. Есть нижняя граница нормы, да, 10-й процентиль И верхняя граница нормы, 95-й Соответственно, разброс этот может быть где угодно И мы ориентируемся на, на 50-й да, 50 Вот приходит ко мне пациентка У нее там, в определенном сроке малыш соответствует 50-му процентилю Затем она наблюдается у гинеколога и вот что-то ему не нравится там в темпах роста, да? вроде как бы было все даже может быть и больше, а через две недели замеряет и вот как-то не особо прибавил. И она ко мне приходит и мы видим, что у малыш уже в двадцатом процентиле, то есть от серединки сдвинулись сюда. По общим нормам, в норму вписываемся, вписываемся, но для конкретно данного плода это будет замедление темпов роста. То есть этот плод, например, должен был родиться 4 килограмма, а он родился 3. По фактически 3 килограмма – это совершенно нормально. нормально. Ага. Но именно для этого малыша это будет замедление темпов роста. А почему такое происходит? О, этиология различна. Есть материнские, плацентарные, генетические какие-то моменты, либо плодовые, ну если есть особенности развития у малыша. То есть конкретно определить по УЗИ или даже там ваш лечащий врач-гинеколог – если это случилось, он уже ну, не, сможет, не да? сможет. То есть мы в любом случае какой бы этиологик какой бы причиной ни была, итог все равно один. И мы работаем да, уже, уже с этого. уже. уже ну, просто интересно про причины, что, может быть, как-то это нужно условно профилактировать на берегу. Профилактировать, если, конечно, пациентка обращается для принкровидарной подготовки, да, когда она заранее да, планирует стать мамой, конечно, врач должен объяснить, ей, что какие есть вредные факторы, да, это курение. Ну, то есть, соответственно, мы должны исключить это все на этапе планирования беременности. Женщины, у которых индекс массы тела, либо у сильно превышает, меньше, либо, сильно, либо сильно меньше, мы должны его нормализировать, потому что это тоже является uh -huh. таким фактором риска для возникновения вот этого вот процесса. Если у самой мамы есть какие-то особенности, сахарный диабет, гипертоническая болезнь или антифальсфолипидный синдром, заболевание крови, да, ну, скорее всего, она об этом будет знать. Конечно, все эти вот моменты, они могут к, э, вот такой к, истории к, к такой истории. Да. То есть что-то можно профилактировать, условно бросить, курить? Напомню. А что-то, да, да, да, А что-то, например, компенсировать, если да, какие-то изменения да, можем как-то да, их да, да. А, тоже чем-то, не знаю, препаратами. А что-то на что-то повлиять не можем. На что-то мы повлиять, конечно, не можем. Генетические, да, на моменты, мы повлияем или как мы повлияем на то, что там не возникнут особенности. Никак. Плода, ну, как бы, не Никак. Хорошо, хорошо, вот мы с тобой определили причины Мы определили, у кого это может быть, у кого это не может быть а, Это первое было, вот это вот, как, как ты сказала, мало... маловесный регистрационный срокоплод да. А вот замедление, это когда он не растет вместе, ну вот, как мы говорим, да. да, через каждый две просто недели. Не, Да, он просто немножечко замедляет свои темпы роста, независимо. Понятное дело, если э, э, от нормативных значений сильно отличается, то мы можем уже и на одном посещении сказать, да. что да. Тут вот прямо вот уже сразу мы можем сказать, что вот отличие угу. колоссальное, и взять такую пациентку под более интенсивный контроль. Либо есть, если пациентка пришла, у нее ну, все хорошо, малыш соответствует, она приходит в динамике, наблюдается, да, смотрим. Это к вопросу о третьем скрининге, да, что все-таки он нужен. И если мы видим, что да, в 28 там не знаю, восемь недель он был в пятидесятом процентиле, а в 32 недели он уже там в пятнадцатом, то для конкретного малыша это будет вот замедление темпов роста. Что-то делается в этом случае? К сожалению, лечения как такового нет, да, потому что повлиять на генетические моменты, на плацентарные мы не можем. Да. Какие-то препараты, конечно, используются, но в общем, в общем, не изменение диеты, хотя если пациентка там, не употребляет белок, да, уже когда возникла такая ситуация, не мы, мы, мы, мы не, не, не витаминами, да, ни какими-то, не знаю, Капельницы. Капельницами и всем остальным. Тут очень важно именно наблюдать за этими детками, да, потому что если... Изменится потом еще изменение кровотока произойдет, да, то есть мы будем видеть, что ему чуть хуже. Тут уже принятие решений за акушерами-гинекологами, насколько долго пролонгировать да, эту беременность. Растет, он не растет. Если он вообще не растет, то, наверное, ему будет более хорошо, внеутробно, то есть, да, уже правда, разрешить контакт. заранее. Угу. Да, но это все, вот я говорю, что в динамике обязательно смотреть, постоянно доплерометрические контроль и так далее. Угу. И я так понимаю, что вот такой диагноз он не является противопоказанием рожать в обычном роддоме, ну, условно в стационаре второго уровня, да? Если уже вот он не переходит за какую-то грань. грань, если это маловесный лейгистационного срока плод, да. пациентка может рожать, соответственно, в, в, в роддомах второго да. уровня. А если вот уже, а вторая, если история... уже вторая история с изменениями доплер... по доплерометрии, это, конечно, стационары третьего уровня. Подаемся на квот и идем, либо городской перинатальный центр да, потому, да, да, тоже да, с этим да. справляются. Нет, но ну, понятное дело, если вы приедете в родах, там, да, да. Это, как бы вопросов нет, но если грамотно подходить к этому вопросу, да, чтобы малышу оказали э, высококвалифицированную медицинскую помощь, то это, конечно, но опять 3, же, врач консультация, консультации да. теоретически или врач да, на ум, конечно, в частной клинике должен всегда должен порекомендовать, конечно. сказать, куда вам отправиться. Конечно. Хорошо, давай тогда по вопросам пройдем, да? А, что, считается, маленький плодом? мы с тобой уже разобрали, что за зависит ли это от пола? Вот, кстати, очень хороший вопрос, зависит ли это от пола? Разные ли нормы у мужчин, ну, мальчиков и девочек? Ну, в общем, в общем, да, и мальчики бывают маленькими, и большими, и девочки также, поэтому... То есть нет расчетной таблицы какой-то? Про нет. мальчиков, девочек нет, тут именно только по сроку беременности. И вопрос, смотрим ли мы на нормы таблицы или физиологии мамы и папы, на нормы таблицы. Кон... Нет, мы смотрим на нормы в совокупности. Именно когда мы делаем несколько исследований, то есть если мы понимаем, что он немножечко отстает от сверстников, так скажем, да мы приглашаем пациентку еще на одно ультразвуковое исследование, если он нормально прибавляет, значит, это его особенность. И, конечно, мы смотрим на маму и папу. Потому что если да, да. родители не очень крупные, то, наверное, хотя бывает и наоборот Да, Да, бывает наоборот, Совершенно. потому что много тоже девочек пишет в отзывах Что а, малюточка совсем там, девочка 155 сантиметров, какая-то худюленькая, а 4,5 килограмма uh -huh. ребенок То есть ну, мы не знаем, же какой папа был, дедушка, бабушка с кем-то, что скрестилось и так далее Слушай, вот смотри, хороший вопрос очень Если было с АЗРП замедление роста плода, я тоже буду теперь правильно говорить, в прошлую беременность. Причину не выяснили? Какой шанс, что в эту беременность будет повторение и можно ли как-то это предотвратить? Отставание на момент родов в итоге составили 4-5 недель. Опять же, да, если у нас отягощенные кушерские гинекологические это тоже входит в эту историю, и в анамнезе были роды таким маленьким малышом, конечно, это такой плюсик в сторону того, что мы ожидаем, да, то есть мы можем ожидать то, что в следующую беременность э -э, тоже Уже так восклицей. же будет. Но вспоминаем, да, факторы, которые могут усугубить эту ситуацию, курение, ожирение, или ни наоборот низкий индекс массы тела, мы можем попытаться над при на этапе подготовки к беременности э исключить вот эти все факторы и... Надеяться на хороший исход. И очень важно здесь, да, на первом скрининге, выяснить, не высокий ли риск. Вот этот, если будет высокий риск, соответственно, более тщательные обследования и рекомендации гинеколога обязательно выполнять. Возвращаемся к тому, что даже если у вас была первая беременность, все было прекрасно и вообще все хорошо, то э, перед второй беременностью в принципе не лишним будет как минимум сходить к гинекологу для того, чтобы э, себя обследовать, супруга обследовать, да, не забываем, что у нас двое при, при моменте зачатия. И какие-то нюансы, особенно если если они были в первой беременности, какие-то нюансы уже на них обратить внимание гинеколога, потому что он не факт, что вас знает, поэтому рассказывает лучше о себе все. Такой вопрос, монохриальная диаметическая двойня, поставлен диагноз, опять же, задержка, не задержка, как ты правильно сказала, замедление, замедление господи, замедление роста плода второго, второго плода третьего типа. Дискорданность, правильно читаю? процент. Да, да, да. Вопрос, если оба плода растут, даже тот с задержкой, насколько есть шанс разрешиться позже 34 недели? Если ничего не беспокоит, ситуация у детей по КТГ стабильная И есть ли такие случаи именно из практики? Да, я, конечно, про двойнь это очень длинный разговор да, У них есть свои особенности э, во время беременности Но конкретно в конкретно данном случае моно реальная диамнеотическая двойня. Значит, если мы говорим о дискордантности, то есть различия в массе да, да, да, процентов, да. вот, тут на первый план мы должны исключить синдром обкрадывания плода или фетофетальный синдром. Угу. Да, потому что именно он, из-за него получается такая история. Потому что двойни, двойня, да, это с одной и с одной вот, поэтому генетически они очень связаны. очень связаны с собой. Навряд ли, да, один будет растет, это как при дихареальной двойне, вот эта разница, да, она может быть, потому что они разные Разве. детки. тут все-таки другая история. Поэтому и тут еще не сказано про доплерометрию и другие маркеры, да, вот этого фетофетального синдрома, это и многоводие одного, маловодие другого, про пузыри визуализируются или нет, поэтому, ну, Конкретно ответить на этот вопрос я не могу, тут надо, конечно, ну, разбираться с конкретной пациенткой. По поводу роза, рода разрешится, опять же, да, если э, детки, э, да, у них есть там дискордантность, но кровотоки при этом сохранены и нет вот этих маркеров многоводия, маловодия и так далее, э, то в принципе пролонгируют достаточно долго. Долго. Да. У -у -у. Ну, э, 34, да. Uh -huh. uh, хорошо идем дальше uh, мне сейчас эта тема очень актуальна не могу понять врачи когда делают узи uh... А, не могут понять врачи, когда делают УЗИ, что у меня неправильно срок поставлен, или раннее ЗРП. А, все, бегу, все берут от даты месячных, но ну, про что мы уже говорили, mm -hmm. смотрим а, разницу в две недели, рост идет, нервы, а что в итоге не ясно. Еще и кровь по первому скринингу от недели зависит. А там риски иные не знала, что так важен срок, и что должны после первого УЗИ были срок посчитать. А все, все делают это по дате месячных. Возвращаясь, да, первое, что важно, конечно, если на первом скрининге э, у вас э, были э, отклонения, да, по дате месячных и по размеру малыша, мы должны были пересчитать. Второй момент, э, пациентки делают, я так поняла, неоднократно УЗИ, да, вот э, у нас, слава богу, есть такая прекрасная программа, не знаю, можно назвать острая, да, да с которой мы э, э, Наблюдаем своих пациенток, и я могу любое исследование зайти, то есть да, ни протокол не нужен, и э, там графики выстраиваются, да, то есть такой график а там она у меня была в одном сроке, во втором, в третьем, и вот этот график выстраивается. Если малыш да, немножечко отстает в размерах, но его график такой вот. Правильный, это одна история, это мы вернемся да. к маловесному для да, регистрационного сроку плоду. А если у нас график с, с, с, с искривлением, как гипербола, барабала, я уже не помню. Я тоже не математик, это. да. Вот, соответственно, уже мы тогда да, подозреваемся за РП. Угу. Тут это очень важно смотреть. Угу. То есть без вот этой таблицы, без того, что ты посмотришь, ты не можешь так сказать. Да, Конечно, если мне даже пациентка принесет протокол, вот просто так вот, да, посмотреть, ну опять же мне нужны а, таблицы и желательно в динамике два УЗИ как минимум два УЗИ с интервалом в 2 недели. Тогда мы поймем, да, какие, какая, какие темпы роста. Наши пациенты наблюдаются у нас на, на с ранних сроков, да, то есть уже там, 6 недель проходит, потом 12, да, и так далее. И, соответственно, эти графики у нас там составляются, Можно грамотно оценить вот эти темпы роста. Что, опять же, хочу сказать, девочки, если вы наблюдаетесь, опять же, это все нервы, когда врач что-то сказал, вы не поняли до конца, не расслышали, опять же, если мы говорим про какой-то небольшой прием. Даже на большом приеме не всегда да, совпадешь. Я, сейчас не говорю, опять же, только про массы или про частную медицину. Можно на большом приеме прийти в частную условно, клинику, да, где долгий прием, и вообще не понять, что врач объяснил. Суть в том, что если вы понимаете, что нет до конца удовлетворенности ответом, да, что вы все равно не проясним для себя эту ситуацию, но сходите еще раз за вторым мнением. Опять же, у нас очень много специалистов грамотных, мы очень много делаем эфиров с такими специалистами, да, но просто сходите на прием за вторым мнением. Мнением. Если вам э, хочется для себя что-то понять, разобраться, прежде всего для того, чтобы не нервничать. Вот это важно. Да? Вот, потому что, ну... Так бывает. Хорошо, идем дальше. У меня не было риска, все УЗИ были в норме. Родила на 41 неделе пятьдесят и 49 сантиметров, хотя ставили 3,200 и 3,300. Вот тоже интересно было бы, что-то не так изначально и не увидели или это вообще норма? К слову, родилась здоровая по шкале Абгар. Причем срок по УЗИ был на неделю больше. Угу. Ну, опять же, да, срок э, по УЗИ на неделю больше, вот этот срок указан э, 41 неделя, это, видимо, по УЗИ уже? Нет, ну, а, ну, на, наверное, не знаю. Ага, тут непонятно, но опять же, девятьсот, 2,950, mm -hmm. либо он такой конституционная особенность, да? А если бы мы видели бы ее в динамике несколько УЗИ, то мы бы могли да, прогнозировать, может быть, этот плод должен был быть 4 килограмма. Да? И тогда для конкретного малыша это немножко замедление темпов роста. Слава богу, что тут все хорошо, здоровая по шкале Амгар. Тут э, почему важно да, замечать эти моменты, что если вот этот маловесный для срок срока плот, то вот эти перинатальные осложнения у него минимальны, да, а если мы все-таки заранее да, знаем да, вот да. эти вот нюансы, то врачам на уже как бы проще, проще да, понять. ориентироваться, да. или он там что-то он там вот плохо ест, там, да, какие-то нюансы, ну, я уж не буду рассказывать <с> за анатологов, -на они, конечно, более грамотно это расскажут, но какие-то вот такие придирочки, а если бы мы посмотрели эту пациентку заранее, мы бы узнали, что а вот она причина, как бы, да. да, вот этой всей истории. Да, да, да, а да, вот, хотите, у меня вопрос к тебе: а обязательно ли ходить к одному врачу на УЗИ, если ты говоришь, вот, что в Астрае можно все посмотреть? Это получается, что только если я хожу к одному доктору на все УЗИ? Ну, к сожалению, я, насколько знаю, нет общей Астра... базы. Да, общей нету базы, и есть эти графики, есть в, в аппаратах УЗИ, да, но это вот однократное такое. А чем удобно, и если ты ходишь в, к одному к, доктору, у которого есть эта, да, программа, ну у нас в клинике неважно, к какому доктору ты пришел. Программа на всех врачей? Конечно, да. То есть, если там а -а -а. сходила ко мне, например, да, а потом пошла к моей коллеге, она также открывает твою карту и все, и это, все, и все, все. это видит, да. а, Конечно, если мы уже пришли там в другую клинику, навряд ли эти данные к ним. Попадут. Все понятно. К сожалению, понятно. вот так. Я очень надеюсь, что когда-нибудь наше государство тоже сделает делает такую вот единую какую-то да, базу. базу, потому что это, конечно, было бы удобно и для кушер когда уже в роддоме, конечно. и для врачей, которые ведут эту Конечно. Но пока, опять же, можно порекомендовать девочкам, у которых есть какие-то нюансы уже на первом скрининге, все-таки, если вам понравился доктор на первом скрининге, все-таки продолжить ходить к нему максимально, как минимум, чтобы он это узнал. А если вы выбираете, где делать УЗИ, да, часто приходят вопросы, а где вот делать платно, к примеру, УЗИ, да, выбирайте клинику, где есть Астра. Ну, это даже не только острая, а тут несколько моментов. Первое, то, что мы уже говорили, это Врач-акушер-гинеколог. Чтобы был врач-акушер-гинеколог с и сертификатом УСИ, да. да. чтобы у него были все сертификаты, потому что, к сожалению, есть мелкие клиники, частные, в ОМС такого нет. Они все должны иметь эти сертификаты международной школы фонда медицины плода. Да. То есть, это мы каждый год отправляем туда свои сканы, нам подтверждают сертификаты. сертификаты. Это помимо угу. нашего угу. Да, российского подтверждают сертификаты, тогда я могу продолжать да, вот рассчитывать риск и делать УЗИ. Если этого сертификата нет, то, соответственно, и не можешь. Вот. Поэтому, обращаясь в частные клиники, вот эти позиции, конечно, должны быть соблюдены. Это очень важно. Запоминайте и записывайте. Так, еще последнее, буквально несколько вопросов на эту тему. Если есть риски ЗРП, то что-то должны делать врачи? Вот ну, как мы с тобой да, говорили, ну, нужны ли витамины, того. белок, железо, ну как бы... В клинических рекомендациях написано, что ничего не ни, работает. Ничего. Ничего, ничего не работает. 28 неделя с ЗРП плюс нарушение гиподинамика, мать плюс плацента плюс плод, КТГ в норме. Если надежда на корректировку состояния? Ну, опять же, да, в данном случае мы видим уже не только замедление темпов роста плода, но и изменение кровотоков. Тут, конечно, не сказано, в какой степени эти изменения, да, но, опять же, пролонгируют максимально долго, пока малышу, вот, если они, доктора увидят, что малышу очень плохо, конечно, они его разрешат, потому что уже внеутробно малышу будет намного лучше. Угу. Так, много изучив информацию по этой теме, распрощавшись с, представ... с представлением о своей идеальной беременности еще на 23 неделе, а зря из-за который через раз то выявлялся, то нет. Хотелось бы понять, почему вообще у кого-то возникла мысль, что все дети в мире, в утробе должны каждый день расти одинаково динамично, площадь до каждого грамма. Сейчас речь про таблицу вот этими с процентилями. Ну, вот то, что мы говоришь. обсуждали, да, есть, конечно, такая нижняя граница, за которую... Ну, не это должен... уже опасность, скажем Конечно, так. это, это опас... уже опасность. А, вот тут вот пациентка пишет, что как раз-таки 23 недели. Есть ранняя форма СЗРП, это до 32 недели, когда мы выявляем, и есть поздняя. Ранняя, конечно, она более опасная, да, и требует ну, более такого тщательного изучения у конкретного uh -huh. малыша. Конечно, мы об этом и говорили, что все дети и люди uh -huh. в мире разные, uh -huh. поэтому они не могут прибавлять одинаково. Как раз-таки третий триместр, да, э, одни прибавляют много и рождаются за 4 килограмма, другие чуть меньше. Это факт в том, что малыш должен прибавлять. Да, он, например, в 28 недель он выглядит, там, не знаю, на 27, да, прошло две недели то есть у нас 30 недель, он выглядит на 29. Угу. И, это и это нормальная динамика темпа да. роста. Да. Поэтому в данном конкретном случае мы не можем поставить э, замедление темпов роста. Но мне кажется, что здесь тоже важный вопрос. Мы сейчас это все рассказываем для того, чтобы э, понятия, Да, конечно. всех запугать и сказать, что вот если значит отстает вот у вас такой маленький помидорчик, то значит все, дальше это все уже ограничит какой-то опасностью. Нет. Нет. Вот как раз здесь речь о том, что когда вам на УЗИ, или ваш врач кушар гинеколог говорит про эту историю, чтобы вы понимали разницу, где это вариант, в принципе, плюс-минус норма. норма, А где это вариант, который требует дополнительного наблюдения. И наблюдение не просто так, чтобы вас в какую-то нервную историю вогнать, а для того, чтобы не упустить тот момент, когда уже должны. Нужно выехать да, и подключить уже. Например, стационар третьего уровня или более раннее рода и так далее. То есть вот это сейчас мы все говорим для именно того, чтобы вы не нервничали, вот это тоже важно. А, нет, конечно, ощущении. сейчас очень часто ставят такой диагноз ко мне, очень часто приходят пациентки, я пытаюсь в этот свой график из их протоколов что-то там да, составить свой, да. ну, чтобы понять куда мы идем. И, конечно, в большинстве случаев диагноз не подтверждается, да, потому что это просто ну, особенность вот малыша. Ну, вот вот. Он хочет так расти, вот. он не хочет быть крупным. Вот мы про это и говорим, что вы теперь будете знать, что если растет, но просто чуть спокойнее, да, это одна история, и не надо переживать, и вот придите к нам подтвердить, так это или не так, ну, условно, или каком-то другом доктору, если вы переживаете и не понимаете. Либо уже нужно бить в колокола. То есть это просто разные истории, и нужно их понимать и различать. Вот. Ну вот если, видите, если э, маленькие малыши, мы напрягаемся, вот у меня, например, другая задача э, подсказать о том, что... Э, Важно в динамике делать УЗИ, потому что в данном случае, если ребенок соответствует, все хорошо, да, и там мы сделали и, и значит, до А тут важно в динамике посмотреть еще раз, потому что именно для этого, да, мы, мы уже говорили малыша, хотя он и нормального веса, может быть замедление темпов роста. Угу. То есть УЗИ... Мне кажется, это безопасный метод, дает очень много информации для пациента, не больно по животику, по животику поглади, доктор поговорит, Лечащему врачу да и самой пациентке быть в каком-то да, спокойствии. У меня есть пациентка, она приходит достаточно часто, не потому что я ей назначаю, а потому что ей спокойно. Угу. Ну, есть, да, опять же, мы говорили да, о золотых я, я беременностях. Про а гораздо да. хорошо, лучше будет, если пациентка будет дома. Позитивный Я позитивный про это и говорю, и да. наше, Знаю, спокойствие, нет, и да, наше спокойствие, действительно дорого стоит, поэтому если речь идет о том, чтобы перепроверить какую-то информацию, успокоиться, да, да, с врачом, которому вы доверяете, неважно, это УМС-клиника или платная клиника, но, может быть, наше спокойствие стоит того, чтобы сходить еще раз. А, так, вопрос такой, вот смотри. А, трен трен трин трен вот, вот про вот этот я хотела спросить. Почему бывают разные результаты доплера, да, и вот э, один доплер ставит врач плохие кровотоки, а через пару дней у другого кровотоки в норме. Ну, вот плавно перешли к нашему последнему вопросу. Вообще, угу. зачем нужен доплер? Э, насколько он угу. да, Почему бывают разные результаты? И про переносные доплеры. Ты мне уже за кадром сказал, что это вообще разные истории, поэтому а, прям Да, давай. доплер это, ну, такое физическое понятие, да, эффект доплера там, значит, он открыл, и мы это внедрили в Аппараты УЗИ и другие аппараты, и, соответственно, ими пользуемся. Если угу. мы говорим о доплере, который ультразвуковой да, диагностику, и мы делаем доплерометрию, то есть мы э, включаем определенный режим, который нам помогает исследовать кровотоки. Мать, плацента, плод, маточные артерии, пуповина и, соответственно, средняя мозговая артерия. Ну, можно еще аорта и венозный проток, но это там, в других случаях. В общем, именно в определенных сосудиках понять, какой кровоток. Есть ли сопротивление току крови, нет ли сопротивления току крови и так далее. Доплерометрия первым, когда мы начинаем это делать, это в первом триместре, да, когда измеряем кровоток в маточных артериях и рассчитываем риски при экламсии. Угу. Это вот первая встреча да. С доплером. С доплером. Достаточно часто доплер используют у двойни, да? Потому, особенно у монохореальных, а -а -а. это тоже прописано в клинических рекомендациях, это тоже применяется и так далее. И третий важный момент, когда еще используется доплер, это при замедлении темпа роста малыша. Да, чтобы определить, да, есть замедление, но это с нарушениями или без нарушений, поэтому мы выполняем в остальных случаях, ну, меня сейчас акушер-гинекологию <laughs> закидают помидорами, он не очень информативный, особенно если в доношенном сроке плод достиг своих да, нормальных размеров, то есть он не может рос-рос хорошо, а да, потом раз и что-то с кровотоками вот так резко случилось, но ну, мы не говорим какие-то осложнения отслойка плаценты, да, или какие-то другие моменты, Ну, просто типичное течение, поэтому в доношенном сроке, конечно, приоритете КТГ. Ну, и вот эти вот переносные доплеры тоже Это другое, да. А переносной доплер э, тоже основан на, на определенных физических явлениях. Это просто измерение количества сердцебиений малыша. Скучит то есть, Сучит сколько, да, ударов в минуту. То есть мы не можем померить этим фитальным доплером, да, кровоток. Кровотоки, да. А насколько это информативно? Вот ты пришел, домой, ты сюда его поставил, сюда поставил, или... Ну, информативно первое – спокойствие женщины, угу. да, она послушала. Слышит, что слышит, Особенно, да, если это первобеременные, они позже начинают э, ощущать шевеление малыша, расположение плаценты по передней стенке, все это как бы дает ей, ну, менее чувствительное. Некую тревожность, да, да, да, да, да, И некую тревожность, там, у подруги Маши там уже шевелится, а у меня срок там на неделю больше, а у меня еще нет конечно, волнуются. А сейчас вот эти фитальные доплеры, они достаточно рано можно определить сердцебиение, это, конечно, спокойствие. То есть тоже рабочая схема? Нет, ну, конечно, рабочая схема. Единственное, что тут нужно грамотно поставить его, да, чтобы не Объяснить. поставить на свой пульс и в обморок упасть. Там пульс 70, и я побежала к врачу. То есть ну, тут тоже такие моменты есть. Поэтому, если есть вопросы, Сердцебиение не понадобится, лучше не думать, а идти к врачу, и он уже грамотно объяснит, замерит там, где нужно, и уже и сделает, да, сделает выводы. Да. А вот по поводу mm. того, что может быть в норме, а через там, пару недель не в норме? Ну, смотри, если мы поднимаемся по лестнице, да. ну как бы да, у нас учащается сердцебиение, кровь, и, да. то есть, соответственно, изменяется кровоток. Да? да, мы полежали, расслабились, и у нас другой. То есть временной... Э показатель, да, то есть тоже имеет значение, поэтому разные, ну, разные, конечно, исследователи, да, тут нужно смотреть конкретную картиночку Доплера, да, там есть определенные критерии, как его правильно измерять, и никак по-другому, потому что не выполнив один из критериев, мы получим неправильную кривую, которая, соответственно, приведет к гипердиагностике, угу. например. Угу. Вот. Но в общем, такое может быть. Может, может быть, да. То есть это может основываться, опять же, на нашей физиологии, либо нет. на том, что врачи разные, немножко аппараты разные. Ну, нет, я, нет. Я врачи в меньшей степени, скорее всего, больше на физиологии. физиологии да. uh -huh. да. Но, опять же, мне кажется, что очень важно ходить к одному доктору, если он вам откликнулся. Ну, это мое мнение, я думаю, что многие поддержат. Ну, кстати, напишите вы хотите к одному или к разному, тоже интересно. Так, и у нас сейчас с тобой прям блиц буквально на пять минут uh -huh. по вопросам, которые не как бы к нашей теме, но вот не, не, не прям uh -huh. детальненько по тем вопросам. Итак, хотелось бы послушать про вентрикуломегалию плода, но не с позиции, подстерегающей будущем опасности. Об этом уже начиталось, а скорее позитивные какие-то истории. Uh -huh. Ну, а вентрикуломегалия, значит, это расширение желудочков в головном мозге плода. Есть определенные критерии, опять же, измерения. Да? И если врач, который измеряет, он придерживается правильным. Да, критериям правильно вывел эту голову правильно да, поставил калиперы, измерил да, да получились там да, по верхней границе но опять же мы возвращаемся к процентильным таблицам для конкретного срока да, и сравниваем э, эти циферки с тут важно знать на каком сроке да это было если это в 20 недель это одна история да мы смотрим в динамики смотрим нарастает ли увеличивается ли это расширение желудочков или не увеличивается если увеличивается там, значительно, конечно, мы консультируемся э, параллельно с нейрохирургами. Вот мы сейчас, э, отходя немножко в сторону, э, в своей клинике понимаем, что очень... Страшно оставлять пациентку, да, когда она приходит, мы делаем УЗИ, какое-то заключение пишем, отдаем УЗИ, она выходит да, за дверь, там, коридор и так далее, и не понимает. Да. Понятное дело, мы первое стараемся рассказать все, да, как, что, что происходит с ней, с плодом, и в случае выявления каких-то особенностей, да, именно уже м, отдельных органов, да, у нас есть нейрохирурги, у нас есть там, урологи и так далее, Конечно, лучше всего пригласить специалиста, который знает, да, какие последствия, какие там моменты могут быть после родов, и вместе с женщиной обсудить да, эту проблему, и ей она выйдет, ей будет легче, и она будет понимать. Да, что это. Потому что ужасов наверняка про вот это вот про вентрикулы написано достаточно много. Это первое. Второе: если это не нарастает, опять же, мы все по-разному развиваемся. Структура головного мозга тоже немножечко, да, и конституциональные особенности, все это играет роль. Вопрос: тут, конечно, в цифрах: да? 20 и 10 это колоссальная разница. Вот, поэтому. Позитивные, скорее всего, чаще всего, если это только это, и это не критичные какие-то значения. Либо к третьему скринингу, это, к третьему УЗИ уже изменяется ситуация, либо после родов это просто наблюдение и никаких... И никаких, и никаких усилий. Усилий. Прекрасно. Так, смотри, на первом скрининге и межскрининге было подозрение на расширение желудочков. На втором скрининге 9 мм, на межскрининге через месяц роста жидкости не было. Медкомиссия заключила, что угрозы для жизни и развития ребенка нет. Жду третий скрининг и переживаю. Стоит переживать. Ну, э, в любом случае, насчет переживать, я всегда говорю, своим пациентам о том, что хорошо вот ну, случилась какая-то ситуация да своим переживаниям вы этому не поможете да вы не врач да чтобы оценивать это зачем себя накручивать ну понятное дело что всегда хочется чтобы все было идеально гладко и так далее но еще раз говорю сделайте мРТ мне или тебе, и у нас тоже найдутся какие-то свои ню нюансы и так далее. Поэтому лучше все-таки быть в тандеме со своим доктором, который объяснит грамотно, да, и уже не будет никаких волнений в дальнейшем. Да, встречаются там и более там серьезные вещи, но, опять же, проконсультировавшись с доктором и получив информацию заранее, да, пациентка знает, она уже готова, и она знает, ей легче это все переносить, пережить и так далее. А вообще переживать не надо, надо вот только это, позитивно. Да, это, это самое правильное. И последний вопрос мы с тобой обсудим. А возможно ли увидеть при скрининге ДМПП у малыша? Что такое Значит, ДМПП? ДМПП – дефект межпредсердной перегородки сердце, да, у нас сердце четырехкамерное, два желудочка, два предсердия, между предсердиями есть перегородочка и между желудочками есть перегородочка. Тут не очень понятно по поводу, э, ну, родился малыш и это выявили, потому что между предсердиями внутриутробно существует такая коммуникация, называется овальное окно, дырочка такая, mm -hmm. да? Кровь по ней смешивается. Соответственно, если детки иногда рождаются, и им ставят такой диагноз, когда они рождаются, это, это окно закрывается да, там, с, практически сразу. Если оно остается открытым, то ставят, ну, нелюбимое мое слово, оброжденный порог развития, да, вот это ДМПП, если оно не закрылось. Но это нельзя было увидеть внутриутробно, потому что оно должно быть открыто. Вот. Другой момент, если в, в какой-то другой части, опять же, сколько, ну, какой размер да, его. Если это большой, ну, конечно, чаще всего это должны выявить. Mm -hmm. То есть mm -hmm. могут это Могут, да. Я думаю, что тут в зависимости от того, если это малыш родился, и это не, не то, что овальное окно не закрылось, а просто какая-то там да, особенность в других отделах, то это другая история. То есть нужно, можно было увидеть внутриутробно. Если это речь идет про овальное окно, то, конечно... Однозначно нет, ну, нет, потому что оно должно быть открыто внутри утробно. А, ну, слушай, мы разобрали практически все вопросы. А, не на все, которые вы присылали, а, мы сразу решили, что будем отвечать, потому что некоторые вопросы, они очень. А, даже нет, не в не, плане повторения, что они.. А, не настолько информативные, чтобы вот так прямо в эфире дать на них ответ. То есть они требуют немножечко уже, да. дополнительной информации, дополнительных данных и все таки личной коммуникации с доктором, потому что, ну, есть, что называется, история, которую мы не знаем, не видим, мы просто сейчас скажем так огульно, да, это будет неправильно. М максимум, в общем, постарались вам рассказать, но мне кажется, что мы вот сегодня прямо очень-очень точечные моменты затронули, на которые вы теперь будете обращать внимание, понимать, что нервничать в принципе не надо нервничать, ни при каком достаточно. исходе, если что-то непонятно, мы просто идем еще раз. Может быть, к другому доктору, да, может быть, там в другой участок консультации, или выбираем частную клинику. <masked other health Vader>. Опять же, смотрим, да, какие там должны быть специалисты, потому что мы не говорим, что частное хорошо, мы плохо. Нет, мы говорим о том, что надо найти своего доктора. Это очень важно для того, чтобы а, не нервничать, Б, получить полноценную информацию и понять информацию, которую вам доносит доктор. Не все врачи и не все мы воспринимаем речь одинаково. Ну, конечно, на самом деле конечно. это так. Не все подходим друг к другу. Но но самое важное, что мы теперь понимаем, на что надо обращать внимание в таких сложных историях, как э, замедление роста плода, как ты красиво теперь говоришь, или маловесный, или маловесный ги... для, для гестационного срока плода. Сорока плода. Сорока плода. Вот. В общем, да. в общем, да. Аня на меня забила рукой. Но я надеюсь, что наши э, подписчицы э, канала Славные Роды, кстати, если вы еще не подписаны, не состоите в наших рядах, обязательно подпишитесь. Телеграм – это наша площадка, где мы все обсуждаем, в том числе задаем вопросы, анонсируем эфиры. Ютуб, а ВК, площадки, где мы выкладываем видео, отзывы и так далее. И так далее. В общем, очень много всего. Но, Аня, тоже обязательно подпишитесь, я дам на тебя ссылочку. можно, да? да. Вот. И э, если вы понимаете, что вам откликают то, что говорит доктор, то welcome на прием, потому что рекомендую.